Сейчас мой хороший, сейчас Бэмби, сейчас подожди, сейчас достану, достану мой хороший, достану мой хороший. Давай вот сюда. Ой, ой, уронили, уронили яблочко. Ай, ай, ай! Как не стыдно еду валять. Возьми кулечек. Прям пакет, бери желтый пакет, бери. Возьми, я снимаю. О, спасибо. Ну не понял он сразу, какой пакет надо брать. Да. Очень мой хороший. Очень мой хороший. Все руки мне облизал, не пойми чем.